Как повысить CTR для ваших рекламных объявлений в Facebook? Если вы хотите знать, как повысить кликабельность в ваших рекламных макетов, то смотрите это видео до конца. Я вам сегодня об этом расскажу. А я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про таргетированную рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях. Я Елена, я из Латвии, и мы начинаем. Так, что такое CTR? CTR это показатель кликабельности вашего конкретного рекламного объявления. Показатель кликабельности считается по следующей формуле. Это соотношение между тем, сколько людей увидели ваше рекламное объявление и нажали на него. Чем выше показатель кликабельности, тем лучше. Норма кликабельности в фейсбуке считается 1-2%. Но, но это очень условные показатели. И я вам объясню, почему. Почему? Смотрите, во-первых, можно добиться супер крутой кликабельности на ваш рекламный макет. Каким образом просто сделать какой-то кликбейтный макет, да, какое-то там супер предложение по цене, там, не знаю, по 5 центов. Да, и все, все будут нажимать на ваше рекламное предложение. Но понятное дело, что дальше, перейдя по вашей рекламе, человек не будет находить этого предложение на вашей посадочной странице и по сути что я вам хочу сказать что кликабельность рекламного макета это такой условный показатель чем Выше, конечно же, тем лучше, но, как я вам только что сказала, кликбейтом можно добиться супер крутого результата кликабельности. Это не самое главное. И точно так же, может быть, и наоборот. Можно иметь низкую кликабельность, но главное смотреть, насколько она конвертит. Что такое конвертит? Когда люди переходят на посадочную страницу, они должны делать то телевое действие, которое вы от них ожидаете, перейдя по вашей рекламе. И такое может быть, что кликабельность вашего рекламы, рекламного макета может быть низкая но конверсия будет высокая то есть это будет настолько э, точечно подбираться люди фейсбуком да что они это будет может быть очень маленький процент э, тех людей кто будет нажимать на ваш рекламный макет, но может быть такое, что каждый из них, тот, кто нажмет, будет совершать целевое действие. И это будет намного более эффективно, чем если бы вы имели крутую кликабельность, высокую, да, но люди не совершали бы целевое действие. Понятное дело, мы все должны стремиться к высокому CTR, но мы точно также должны смотреть, насколько высокий CTR конвертит. Если не происходят целевых действий, то кликабельность вообще на самом деле не имеет никакого значения. Но я вам сегодня дам кое-какие лайфхаки, которые могут повысить кликабельность ваших рекламных макетов. Если вы хотите сделать ваши рекламные макеты более кликабельные, то смотрите и применяйте то, что я вам сейчас расскажу. Первое и достаточно банальное Знайте свою аудиторию настолько, чтобы давать ей тот офер, который ей нужен будет в данный момент времени. Да? И здесь не история про настройки технические рекламного кабинета, здесь именно про сам офер на рекламном макете. То есть вы должны убедиться в том, что ваше рекламное предложение на данный момент будет супер актуальным для вашей целевой аудитории. И она нажмет на это предложение, потому что оно будет им максимально актуально. Да, кажется, что это очень банальная вещь, на самом деле это самый Крутой совет для того, чтобы повысить э, CTR, быть актуальным. Следующий мой совет, не используйте много текста на вашем рекламном макете. Почему? Потому что людям будет реально лень а, читать, и вероятность того, что человек прочитает все и сделает то, что вы от него хотите, а, минимальная. Что я вам рекомендую иметь на рекламном макете 100%? Крутой офер, понятный офер и а, так называемый call to action. А, призыв к действию. Что нужно сделать? Перейди, подпишись зайди, купи, оставь заявку, что-то четкое, чтобы человек точно знал, что ему нужно сделать. Раньше, помните, было в Фейсбуке такое правило, что можно было 20% текста на макете размещать. Я с это правило, кстати, убрали, кто не знал, но э, я считаю, что в нем был какой-то смысл, потому что если э, на макет на, написать очень-очень много текста, люди просто не будут читать. Следующая моя рекомендация – не используйте в ваших рекламных макетах, в ваших рекламных объявлениях э, термины, терминологию. Почему? Потому что люди не очень любят э, осознавать, что они глупенькие, и если вы используете терминологию, которую не каждый человек может знать, человек первый о чем подумает, он подумает, о, я что, тут ничего не понимаю, разбираться я в этом не буду, я же не глупый, да, и он уйдет. Такой вот секретик, чтобы люди понимали, если даже если у вас какая-то очень специфическая сфера, напишите так, чтобы понял каждый. Моя такая третья рекомендация. Следующий момент, визуализируйте. Если вы можете показать человеку, выгоду от вашего товара или от вашей услуги, визуализируйте это. Что это такое? Создайте мечту в человеке, чтобы он подумал, глядя на ваш рекламный макет, о, я хочу точно так же, и чтобы вот это или картинка, или вот это видео а, привлекли внимание. Визуализируйте конечное касание с вашим продуктом, если вы это можете реально сделать в своем, продук в про в своем продукте. Ну, например, самый банальный пример будет это... Показать какие-то супер крутые роскошные волосы у девушки при рекламе шампуня. Нет смысла показывать шампунь и говорить, что вот он сделает ваши волосы пышными и бла-бла-бла. Не нужно в этом случае использовать текст, просто покажите картинку, покажите, какие будут супер крутые волосы, и любая девушка, если у нее есть проблемы с пышностью в волосах, увидя вот этот вот крутой объем, она подумает, хм, хочу точно так же, и она кликнет на ваше рекламное объявление. Следующий совет, используйте в ваших рекламных креативах людей, и точно людей с эмоциями, это очень круто привлекает внимание, потому что люди как бы покупают людей, на самом деле вы все это знаете, да, и поэтому э, на ваши рекламные креативы ставьте людей с эмоциями, и не всегда речь идет про позитивные эмоции, потому что иногда это может быть э, любая другая эмоция, страх, удивление, восхищение, да, э, э, любая человеческая эмоция, она очень сильно привлекает внимание, в рекламных креативах потому что люди понимают что о, у них есть примерно то же самое например о чем может быть речь вы рекламируете матрас и вы говорите о том что возможно в вашем в вашем матрасе старом есть клещи и вы показываете какой-то супер такой или ужас или удивление или какую-то эмоцию у человека и тогда он тоже и, и человек считывает это на рекламном макете и думает вот я точно так же думаю я, у меня такое же удивление что я сейчас Сейчас задумался о том что в моем старом матрасе могут быть какие-то там клещи или какие-то там паразиты да? то есть вот эти вот эмоции любые да не всегда это про хорошую эмоцию Любая реклама основана на человеческих эмоциях, ну там и гнев, и страх, и любовь, восхищение, и восхищение и так далее, да, любую реальную эмоцию вы берете, ставите ее а, с человеком на макет, и вероятность того, что на такой рекламный макет кликнут, будет намного больше, потому что а, в любом случае это в первую очередь привлечет внимание клиента. Ну и последний совет. Тестируйте. Если у вас не зашло, тестируйте дальше. Тестируйте и смотрите, какие рекламные креативы будут давать вам более высокую кликабельность. Как ни крути... Вся реклама – это протесты, и мы никогда не можем точно, с 100% уверенностью сказать, что зайдет определенной аудитории в данный момент времени. Да, поэтому э, тестируйте как можно больше, и э, тем самым вы поймете, какие макеты вызывают у вашей аудитории э, больше интереса, и каким образом вы можете повысить эту кликабельность. Вот это были такие несколько советов для того, чтобы повысить кликабельность ваших рекламных макетов. Если вам эти советы были полезны, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы знаете еще какие-либо методы по повышению кликабельности ваших рекламных макетов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень сильно рада. Как я уже говорила, я живу в Латвии, если вы тоже живете в Латвии, то а, имейте в виду, что 1 ноября 2021 года я запускаю второй поток по своему обучению а, таргетированной рекламы для малых бизнесов. В Латвии. Мой курс адаптирован под латвийскую аудиторию, потому что она достаточно маленькая. И если вы живете в Латвии, мой курс будет вам максимально полезен. Более подробная информация будет по ссылочке в описании. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Давайте изучать рекламу и маркетинг вместе. И до встречи на следующей неделе. Всем пока!